Ой, всем здорова. Короче, пришел я. Значит, Planet Craft поиграть. Воздух тут классный. А, подождите, я еще не вышел. Во, вот теперь вот классный воздух такой. Его нет. Потому что у нас 0 ти, все заново. Е -е -е <с>... а, я в какой-то жопе, короче, заспавнился. Ну, здесь что-то было, но, как бы вам так сказать, спуститься отсюда несложно. Сложно вернуться назад со сломанной ногой. Ну, ничего, сейчас тераформирование Земли. Начнем делать. Ух, сразу выговорил. Вроде даже правильно. Да, да, критический уровень кислорода. То нам надо. Отлично! Кислорода стало больше. Жить мы стали дольше. О, солнечная панель второго уровня. Блин, теперь магний и алюминий нужен. Ну, девятнадцать. То есть по старому на 19. Ну, так, я вернулся. Наступила ночь. Как вы можете посмотреть. Уже 19. И... Почти-почти. Есть 20 КТ. Это... Это... Уже на минуточку. Почти... 10%. Ну, примерно. Но пока что около меня, как вы видите, земля полностью сухая. Хотя вот тут, смотрите, вот тут земля уже перерастается из вот такой в обычную землю. Потихоньку. Вообще, я забежал. Воды нет, вообще. Ну хоть крем я набрал. Теперь мне надо искать алюминий. И его надо очень много. Опа! Вы слышали этот звук? Это значит, что сейчас у нас будет много новых ресурсов. А пока надо найти еду. Последнее. Надо точно искать еду. Вот они, все камни падают. я нашел чертежный микрочип экран чертежей Ладно хрен с тобой скрафтим О, кислородный баллон третьего уровня железо и магний а вот железо я не нашел вот так вот Это посмотрите, уже небо такое, знаете, наполовину синее, наполовину розовое. Потихоньку все синее и синее. Ну, чуть-чуть алюминия есть, и на этом все. Нет у меня еды, не знаю, что мне делать. Ну нет, все, вообще кончилось. Еще он семя нашел. но нет еды. Дай мне еды. Я хочу тебя сожрать. Не знаю, тебя, тебя. Мы. Поворот надо больше. Срочно причем. Производить продукцию на 12. Ай. Ай-ай. нужен. Был где-то. Ну вот, есть много, да. Не, ну я точно не сошел с ума у меня. Точно такое ощущение, как будто у нас не красное уже. Вот вы посмотрите, еле-еле такое красненькое есть. Ух, нифига себе, вот эта вот здоровая штука. Опа! Во-первых, я зашел за границы карты. Что не прикольно. Почему границы такие ужасные? Могли бы сделать вот такие границы. Вот такие. Опа! Отсредиться и дальше идти. А во-вторых, э э, все синее, голубое небо. Прекрасно. Ну, то есть я проходить через нее не могу никак. Потому что эту карту откроется только чуть позже, я. А как мне вернуть потом свои вещи? Я не знаю, как я оттуда, отсюда вернусь, но... А вот здесь есть э, руды сундуки тоже должны быть я думаю я выжил ой бля даже не спрашивайте как я оттуда вернулся короче через текстуре там было место как можно было пройти прошу вас никогда не залазите туда но я успел открыть сундук и взять вот эти вот вещи ей сундуки еще открывались но но это было жестко опять за текстуре М -м -м. у меня с собой теперь много вещей я теперь точно выберусь короче вот оно место здесь ты и выходишь и заходишь Вон там тоже можно дойти, если я возьму с собой сразу штук 20 упаковок. Да, вы не смотрите, что там как бы есть текстуры, да. Вы на это не смотрите. На самом деле их нет. А, ага, еле как успел. Ой, блин. Ой. Короче, я там нашел воду, нашел кучу всего. Вот смотрите, сколько я ус успел забрать оттуда. Ой, наконец-таки, наконец-таки, у нас на этой локации ни хрена не было, но здесь э, шанс сто потому что это прям, наверное, слишком старое, что аж э, такие байки происходят. Я могу ходить за карту до того момента, когда я могу туда перейти. Понимаете, да, о чем я? Так что, как бы, нет, это правильно, правильное решение было, потому что баклажан сам себя не найдет. Ну, а с вами был Ферзей. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. И всем пока. Всем пока. Почему она такое?